Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу 2.59.59.00 и с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями. Ну а сегодня мы поговорим про инфантилизм. Также вы можете написать нам свои вопросы или свои мнения в группе ВКонтакте или в Фейсбуке, зайдя на страницу Центра Красноярска». Но, а если вы не ус... смотрите нас или не смотрите нас у своих телевизоров, не успели, да, или находитесь за пределами города Красноярска, то вы можете посмотреть нас на платформе э, при Пирс ТВ на своих смартфонах. Ну что ж, а сейчас мы попросим э, оператора поставить нам сюжетик и поймем, что такое инфантилизм, откуда у него ноги растут. Ой, дочка. Ой, моя девочка. Перестань курить, Муля. Не забудь, что у нас есть ребенок. Детям страшно вреден никотин. Слышишь, Муля? Прось папиросу. Ты теперь будешь курить только на службе. Натасичка, ты будешь спать до дяди Мули на вальки. Муля, я тебя на террасе повешу в домах. Ночевать будешь в домах. Муля, ага. устала. Устала маленькая, Муля, она устала. Возьми девочку на руки. Мальчика, я... Муля! Дебез ⁇ р, дебез ⁇ р, бы маленькая! Тетя, дядя, Муля купи тебе водички. Муля купи девочке воды с едой. Муля, я тебя прошу. Вернемся назад. Отведем девочку в невидимость. Муля, не нервируй меня. Ну что, что мы видим, инфантилизм, это когда человек не может принимать самостоятельные решения. Если даже решение он может принимать, но не навык какой-то выработки решений существует, то самое главное, у него нет никакого желания принимать за эти решения на себя какую-то ответственность. Фактически эти люди являются такими, знаете, послушными исполнителями, но обычно не умеют, не иметь никакой саморегуляции, никакой самоорганизации. Этим людям всегда нужен тот человек, который бы их организовывал. Конечно же, многие растут у этого... Феномена в детстве, когда мама при взрослении ребенка, ну, грубо говоря, мама, ребенок, три года, он говорит, я сам. Ну, как, здесь, мама что говорит в этом месте? А, ага. А, а, а, а кто мама будет уважать? И вообще у мамы возникает вопрос, а зачем она нужна в этом процессе? Очень часто ребенок попадает в зависимость от того, что мама не может выйти из того процесса, когда она родила ребенка. То есть порядка двух лет мама находится в неком таком состоянии, да, когда весь мир подождет, и она фактически жертвует собой ради ребенка, ну конечно своего ребенка, который она воспитывает. Пытается оградить его от всяких бед, но вот это вот желание оградить от всяких бед, начинает в ней развивать ну, некую значимость для ребенка. Она становится ну, неким богом для него, не только охраняющим, но и принимающим за него решения. А когда ребенок говорит, погоди, мама, ну, конечно, не погоди, я сам, я сам, ну, то есть проявляя свою некую маленькую еще самостоятельность, мама говорит, это ты, что меня не слушаешься, это ты сейчас маму не любишь, да, не уважаешь меня, я тут, значит, ради тебя, а ты вот такой непослушный. То есть мама путает самостоятельность ребенка с, со своим автор, утратой своего авторитета. Потом к этому подключаются бабушки, дедушки, которые в ребенке души не чает и по любому его так бы, повелению, да, вот хочу-то-то, -то", и сразу же бабушка или дедушка спешит это все реализовать. В итоге получается такой, ну, как сказать, Потребитель социальных благ, а других людей, которые фактически сидят у них на шее. Дальше инфантилизм может поддерживаться в образовательной среде, когда учитель начинает тоже играть в Бога, да, который знает правила, и только он знает правила, и любая самостоятельность ребенка рассматривается им как тоже утрата авторитета. Конечно, такие люди очень хороши в жизни, потому что очень отличные исполнители, когда им даешь четкого указания. Правда, если это указание у нас стандартное, тогда на его стыде можно добиться от него достаточно серьезных результатов в какой-то работе. Но как только от него требуются разные действия, принятие решений, то, конечно же, он всячески от этого избавляется, то есть в этом месте вы не получите ничего хорошего, потому что это будет требовать, а как поступить? То есть у него когда есть четкая инструкция, он полезен, когда нет четкой инструкции, не полезен. Кому-то с этой инфантильностью жить хорошо, кому-то нет. Конечно же, в каждом из нас есть какой-то ребенок, да? Ну это формула. Ребенок, там, взрослый, там, родитель, да? Она известна всем. Сохранять инфантильность в какой-то виде, конечно же, нужно, потому что когда-то вы играете со своим ребенком, да, когда ты вы расслабляетесь, на, может быть, на поляне, да, играете в какой-то футбол, то вот эта вот игровая деятельность, она, в принципе, конечно, построена на некой такой отстраненности от реальности, да, что как раз инфантилин помогает. Но когда человек сделает это способом жизни, тогда возникают очень большие сложности. Давайте как раз вот по традиции вернемся к письму, которое пошло ко мне на личную почту. Елена пишет, «Я по характеру очень романтичная, и в моей семейной жизни мне очень не хватает спонтанности и страсти. Мне в голову может прийти сумасшедшая идея, и я хочу ее реализовать немедленно. Например, купить билеты и сорваться в незапланированное путешествие. Я хочу, чтобы в этих желаниях меня поддерживал муж. Но на деле все очень прозаично и скучно. Дом, работа, дом, на выходные родительская дача с шашлыком, рутина». Мне абсолютно неинтересна домашняя работа, хотя под настроение могу убрать дом, приготовить еду, постирать и так далее. И сделаю это хорошо, но я не хочу, чтобы это было обяз... обязанностью. Я х... все делаю по желанию. Я хочу все делать по желанию. Муж считает меня лекомысленной дурочкой. Говорит, что миллионы женщин трудятся и готовят ужин, занимаются домашней работой, и им нравится заботиться о любимом человеке. Вот я сейчас сижу в кофейне, домой не тороплюсь, и у меня мысль должна быть, что приготовить на ужин в семье. А у меня нет этих мыслей и нет желания. Скажите, я инфантилка, романтик, лентяйка или кто? Моему браку грозит развод. А ответ мы узнаем после рекламы, дорогие друзья. Всем, тем, кто присоединился к нашему экрану, напоминаю, что вы смотрите программу 259 И с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своими мнениями. Но ну, а сегодня мы обсуждаем инфантильность. А, только что я зачитал вопрос Елены, которая спрашивает, а вот как ей быть-то, когда она вот такая любит, так сказать, взять в голову и реализовать то, что ей в голову пришло. А вот муж говорит, нет, не все так. Конечно же, Елена, вашему браку угрожает развод, потому что я не знаю, с, какого, с какой информации супруг решил, что миллионы женщин трудятся и готовят тужин. Ну, в смысле, то, что они трудятся и готовят ужин, я понимаю, а домашней работой не занимаются. Но то, что им это все нравится, не любит этим заниматься, заботиться о своем мужчине что на самом деле любимом человеке, то что вот это все прямо вот жаждет этого, то вот надо понимать, а не путает ли в этом месте он вас со своей мамой, потому что не хватает как-то такого страстных отношений в, в этом предъявлении, да, а вот где отношение ко мне, а где вот ты вот ко мне испытываешь страсть, где, где вот та это любовь называемая. Почему-то какие-то такие запросы на обслуживание его интересов. Причем сам он как раз в этом месте и ни, ни, ничего не хочет делать. Да? То есть вот, расписание, и он по нему живет. Вот, скорее всего, он у вас страдает инфантиль, инфантильностью, да? а у вас как раз романтизм. Что делать? А, ну, попробуйте призва, призвать его к некой ответственности. Договоритесь, что «дорогой, я очень тебя люблю на данный момент». Да? Но моя любовь угасает с твоим отсутствием какой-то ну, страсти и вообще спонтанности в этой жизни. Хочу, чтобы ты начал принимать какие-то действия, да, удивлять меня. И, и буду рада, если будет произойти вот так-то или вот так-то. То, то есть, оговорите некую ну, форму взаимодействия, которая вас бы устраивала. Но если так не будет, то я хотела бы тогда прояснить, да, с ну, каким смыслом, да, для чего мы живем вместе, что мы друг другу тогда даем. Если я тебе нужна, только как прислуга, то, ну, наверное, я не хочу и быть. Придется вам на это пойти. Если вы не будете тем заниматься, то я думаю, что в ближайшее время он, он э, так или иначе, потому что я уже сказал, что инфантил это все-таки тот, кто будет потреблять вас, он вас съест. Э, вашей... Конечно, если вы сами не являетесь тираном, да, потому что, возможно, что вам нравится, да, там это, это все заниматься этим всем. Ну, я думаю, что нет, поэтому вот такой разговор, разговор вас ждет. Браку, конечно, это все угрожает. Желательно сходить с мужем вместе вдвоем к специалисту, чтобы вам прояснили, а что у вас, какие отношения между вами. Если, потому что же есть отношения какие? Есть отношения взрослый. Взрослый, да? Взрослый. Ребенок. Ну и ребенок. Ребенок. Ну, эти, конечно, отношения, скорее всего, будут распадаться очень быстро, потому что не ясно, кто будет принимать решения, да, и обеспечивать их выживаемость этой пары. Но с этими все здорово, все здорово и замечательно, у них будет замечательные отношения, замечательная жизнь. А вот с этими отношениями, это как раз вот взрослый, а другой будет ну, инфантильный. Он будет его фактически взрослого всегда потреблять, чтобы тот обслуживал его ну, потребности. И у нас есть еще вопрос в студии. Ирина спрашивает, для кого более характерна инфантильность? Для мужчин, женщин, бабушек, дедушки. Ну, самая, я думаю, что такая группа, которая поэтому подвержена, это все-таки мужчины. Потому что во время взросления, младшего взросления, когда ребенок испытывает нежные чувства к маме, ну, в смысле, если это мальчик, да, то папа начинает ему говорить, «слышь, дружище, так-то это моя женщина». Ну уж не в такой форме это все делает, но тем не менее он пытается обозначить границы. Мама в этом месте говорит, это, ты чего мужу, это же ребенок. И начинает фактически крышевать э, мальчика. Если же девочка начинает испытывать нежное чувство к папе, то мама, папа ее не может крышевать, могут говорит, это ты это, чего, это же ребенок. Ну и фактически не так ее крышуют. В этом месте девочки в этом месте взрослеют. А мальчики вот находятся под опекой маминой, и скорее всего они начинают этот инфантизм в себе развивать. Ну, комфортно, удобно, что обслуживают. С возрастом у бабушек и у дедушек это, конечно, проявляется больше про желание, чтобы их уже обслуживали, да, потому что своих ресурсов не хватает. Но это не у всех. У них тоже проявляется это больше про, как сказать, при желании сохранить некое командующую позицию ну, то, по, по, по указанию, да, чтобы их родственники их обслуживали. Но ну, это все в меньшей степени. Больше всего подвержены мужчины. Есть у нас еще вопрос. Тамара, спрашиваем, инфантилизм это проблема или наслаждение жизнью? Угу. Тамара, если инфантилизм проявляется в вашей жизни частично, тех или иных ситуациях, где вы можете побыть для себя, как я говорил, уже ребенком, да, ну, в, в таком, позволить себе пошалить, то ничего страшного в этом нет, вы сможете выписывать пар, набраться энергии, да, и ваше тело так взбодрится, это такая достаточно, может быть, полезная даже штука, Но не может быть, она полезна, а если вы делать инфантилизм некой э, парадигмой для своей жизни, то, конечно же, она будет для вас вредна приносить, ну, ну как, ну хотя, если вы сможете э, организовать ваше пространство так, что вас все будут обслуживать, а вы будете как сыр в масле как, ну, кататься, и для вас это ну, как бы приемлемо, да, что вы такой потребитель социальных там, благ, ну, наверное, тоже будет наслаждение жизнью. Но я думаю, что к, к возрасту преклонному вы наткнетесь на одиночество в нем. Да? А как показывают исследования, что счастье не в деньгах, не в работе, не в карьере, а в отношениях. Особенно это проявляется к, ну, с преклонным возрастом. Я думаю, что у вас отношений никаких не будет. Вот. Анна спрашивает: в самолете, кислородная маска сначала положена взрослому, а затем ребенку. Применим ли этот принцип в других жизненных ситуациях? Так, ну, применим. Я думаю, наверное, все вы хотели спросить она, почему именно так делается? Да? Ну тут, наверное, не с инфантильностью дело вопрос, да, а что. Взрослый может позаботиться о ребенке, который потерял сознание, а ребенок, который ну, сохранил себя в сознании, о взрослом позаботиться достаточно не так эффективно, это как минимум. Ну а может такой еще циничный критерий сказать, что воспроизводимость взрослой особи, да, это мужчина или женщина, который может дать ребенка намного выше, чем когда ребенок сможет воспроизвести себя. То есть, есть вот такие вот случаи. Применимо ли это в других ситуациях, мы, конечно же, ну, где-то применимо, где-то нет. Вот. Рассмотрим еще одну ситуацию, как возникает инфантилизм уже в более взрослом возрасте. Когда человек взрослый, он вроде был самостоятельный, а вдруг становится инфантилем. Но это мы разберем чуть позже, после рекламы. Приветствую вас, дорогие телезрители, еще раз, всех тех, кто, например, присоединился. Напоминаю, что вы смотрите программу 259-500, и с вами ваш любимый психолог. Жду ваших звонков, вопросов, комментариев к моим каким-то ответам, да, какие-то свои мнения. Буду очень рад обсудить положение инфантилизм. Очень такая штука, которая, с одной стороны, да, это выбор человека, а с другой стороны, он тоже живет в нашем обществе. Теперь вот вопрос. Хорошо, когда девочка такая, ну ромашка, да, небольшая инфантильностью, то мужчина о ней может заботиться, и через это проявляет, скажем так, свое рыцарство. А вот когда мальчик инфантилен, то вот, а кто вот родину то будет защищать, вот этот вопрос. Поэтому относиться как к нему очень, очень непросто. И, и часто уже будучи взрослым мужчиной, он, ну, люди иногда не мужчины, не только женщины, начинают попадать в инфантилизм. И, и многие путают это с некой депрессией, да, с апатией, с ленью. Но это не совсем одно и то же, потому что очень важно, чтобы, когда лень, это я умею принимать решения, я, может быть, быть за них ответственным, но я сейчас не хочу этого делать. Да? А инфантилизм, когда я, в принципе, у меня навыка даже брать ответственность в себя не существует. В этом месте очень сложно людям отделить, а что же происходит? Насесление-то вы, может быть, и можете сами самостоятельно справиться, да? Рано или поздно пчела укусит пятую точку, ну, ужалит точнее. А вот с инфантилизмом самостоятельно справляться достаточно сложно. Александр спрашивает, бывают ли случаи, когда инфантилизм уместен? Инфантильный человек слабый человек? Александр, да, такие случаи бывают. Например, когда вы играете с ребенком, особенно в развивающие игры, ну, когда он в младшем возрасте, да, там 5-6 лет, когда он имитирует взрослую деятельность, именно имитирует, то очень полезно вам не быть взрослым, да, как только всезнающим, а спуститься до его уровня, да, и помочь ему освоить вот эти вот первичные навыки социального общения, которые он как раз в этом возрасте и отрабатывает. В этом месте он будет абсолютно уместен. Стоит ли его, как бы, ну, то слабый ли человек, там, стыдится ли его? Ну, если вы с этим ничего не делаете, а было бы ну, у вас там семья, и вы за нее не несете никакой ответственности, наверное, да, стыдиться стоит. А вот если вы, ну, плевали на все эти отношения, на, вас, на ваше окружение, ну, а что вам тогда стыдиться? -то на это? Наслаждайтесь жизнью, пользуйтесь людьми, разводите их на ваше обслуживание, наверное, будет интересно. Ну, слабый ли человек... Я думаю, дело не в слабости, а в его навыке, да, все-таки управлять собой. Попробую еще, еще вот рассказать, так, таким способом. А, ведь, когда ребенок маленький, а, у него, ну, этот я пока сотру, вот эти же пока еще нету, они не выросли. Фактически, это вот, а, это, если это исполнитель, то здесь есть организатор. И первично, когда ребенок маленький, мама выполняет эту функцию. И часто мама захватывает это настолько, что ко мне, вот, например, позвонит человек, ну, конечно, женщина, она говорит, а может я к вам с ребенком приду на консультацию? Ну так и семейный психолог и детский психолог. Я говорю, конечно, приходите, приходит мама с ребенком. Ребенку 32 года. Вот как вы думаете, насколько это. Ну... Здорово, я Думаю, что нет, конечно же. А, а ребенок, кстати, ну мужчина 32-летний, настолько привык к обслуживанию мамы, что мама готовит, носки стирает, за, за квартиру платит. Да, а что он? Ну, играет иногда в компьютер, ходит на какую-то работу. Все. Ну, такой диван, диванный мужчина, я так можно назвать его. Конечно же, это грустно. Есть у нас еще один вопрос. Диана спрашивает, какие бывают последствия инфантильности в отношениях? Может ли она повлиять на сексуальную жизнь пары? Еще раз попробую вот такую, такую картинку нарисовать. Смотря с какой стороны эта инфантильность проявляется. Хорошо, когда это может быть частично со стороны женского пола. Да? Тогда мужчина может быть рыцарем, еще раз повторюсь, да? и опекать свою супругу, да, заботиться о ней, ну и через это проявлять свое могу, мужское, как бы, мужскую силу, мужское, мужское достоинство. Ну а женщина такая, как бы одуванчик. То, наверное, эти отношения могут иметь такое достаточно гармоничное развитие. Если же барышня пере.. Ну, перегнет палку, то, скорее всего, она потеряет этого мужчину. Мужчина все-таки будет интересен, когда он не просто обслуживает, а да, все-таки имеет взаимность. Ну, то есть любовь, она все-таки с двух сторон должна происходить. А вот когда инфантильный со стороны мужчины, тогда женщина берет на себя функцию, мужскую роль. Если она под это тоже заточена, ну, только, знаете, воспитывали. Многие женщины после войны были вот, вот такими. Но там скомпенсировано чем? Потому что настолько были заняты, что детьми было не совсем много времени заниматься, им приходилось до да, выживать. А сейчас у родителей очень много ресурсов, они так, это, не, не так поступают. И, конечно же, в этом случае, если женщина будет, так вот мы только в ролике в самом начале видели, то это будет, конечно, грустно. Мужчина будет подавлен, такой явный подкаблучник, ну и, скорее всего, через какое-то время он начнет пить. Ну или там употреблять какие-то вещества, чтобы восстановить какую-то внутреннюю гармонию со своим, ну, этот внутренний конфликт затереть. Вот. Что с этим делать? Ну попытаться, Смотрите, очень важно поставить свою позицию по отношению к человеку. Если вы не ставите границы, да, где вот кто за что отвечает, ну, то есть не проявляет самостоятельность, конечно, вы, рано или поздно вы попадете в эту ловушку. Если сможете это сделать, то все с вашим браком будет отлично. Ольга, муж ведет себя как ребенок, ленится, ждет, когда проблему решу я, или она решится сама собой, чувствует, что перестала любить его, как мужчину, что с этим делать? Ну вот, что с этим делать? Отдавать ответственность мужу за принятие каких-либо решений. Если муж не принимает никаких действий для принятия этих решений, ну, даже с вами не соглашается это обсуждать, то я думаю, что бесперспективно ваши отношения. Их можно ну, думать так как заканчивать. более, Менее болезненно для как для вас, так и для вашего мужчины. Что хочется сказать вот в этом месте, что инфантильность, конечно, может... Ну, наверное, у меня клиенты спрашивают. Был такой случай, когда мама привела тоже взрослого мужчину, говорит, вот он какой-то у меня недолуги, ничего не хочет, ни к чему не стремится. После выяснения ситуации, оказывается, есть бабушка, есть мама, есть сестра, которые фактически на этом мужчине ездят. Он у них и копает, и возит, и шофер, и охранник, и кто он, кем он только не является там. Конечно, и, и зарплату отдают буквально им, то есть его фактически исключили из каких-либо принятия решений, понимаете? Вот мужчина, он там, ну, такой раб фактически этой семьи. А как только у него появляется какая-то женщина, ну, так-то мужчина уже взрослый, то эти, это тро, троица женщин всячески делали, чтобы это из его жизни женщина исчезла. Конечно, это приводило к трагедиям, и мужчина пил. Но привели-то его не с инфантилизмом, да, привели как раз его с алкоголизмом. Алкоголизм мы, конечно, победили, ну, в смысле, он бы его победил, я ему просто в этом помог. А инфантилизм в том числе он решил. И он начал говорить им нет. Они очень были недовольны. Там, как так, э, только что послушный мужчина вдруг отбился от рук и стал принимать самостоятельные решения. Конечно, грустно становится в этой ситуации. Вот. Очень важно понимать для себя, а что вы реально хотите от этой жизни. Можно ли вам самим переделаться? Можно, но, скорее всего, это будет, ну, вам нужна будет какая-то помощь специ, ну, специалиста или эксперта в этом направлении. Потому что самостоятельно взять его вот так прямо избавиться, еще раз повторю, это, это же надо принять на себя не просто способ организовывать себя, это же нужно еще принять на себя ответственность. А, а когда она всегда принадлежала другому человеку, как это добыть -то? Это же э, дикий страх начинает переживать, тревога. То есть у него тогда мысль сосредоточена не на решении, А на тревоге. Для да, нее он не может ничего сосредоточиться, это найти какое-либо внятное или приемное для него решение. Но ну, а сейчас мы проведем небольшую рекламу.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 ну, в смысле, он бы его победил, я а ему просто в этом помог. А инфантилизм в том числе он вам решил. И он сначала говорит им нет. Они очень были недовольны. Там. Как так? Только что послушный мужчина, вдруг отбился от рук и стал принимать самостоятельные решения. Конечно, грустно становится в этой ситуации. Вот. Очень важно понимать для себя, а что вы реально хотите от этой жизни.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 Дикий страх начинает переживать, тревога. То есть у него тогда мысль сосредоточена не на решении, а на тревоге. Да он не может ничего сосредоточиться, это найти какое-либо внятное или приемное для него решение. Но ну, а сейчас мы проверим сегодня небольшую рекламу. Меня зовут Елена. Сегодня мы будем выполнять уход для глубокого восстановления и питания волос. Кератермия от Керастаз. После того, как мы тщательно промыли волосы шампунем для поврежденных волос, мы будем приступать к нанесению бустера и концентрата восстановления и питания. Необходимо высушить волосы на 80%. Прорабатываем каждую прядку утюжком, который при помощи пара позволяет глубже проникнуть составу внутрь волоса. Данный уход придает волосам блеск и мягкость, уплотняет волосы. Подходит для поврежденных, осветленных, окрашенных волос, непослушных. Дисциплинирует их. Длительность эффекта сохраняется 2-3 месяца в зависимости от домашнего ухода. Маски, кремы, которые напитывают на Добрый вечер, все дорогие телезрители. Напоминаю, что смотрите программу 259-200. А с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением. У нас как раз в студии есть звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. А, пожалуйста. Я воспитала своего сына, сыну сейчас уже 25 лет, очень инфантильным э, мальчиком, который не умеет абсолютно принимать самостоятельное решение. И сейчас хочу как-то это исправить, даю возможность, пытаюсь заставить его самостоятельно принимать решение, но у меня это абсолютно не получается. Он уходит от ответственности, у он... него никто не забирает заработных плату. У него он работает, э, сам на себя тратит, но он не оплачивает коммунальные услуги, он не оплачивает питание. Он проживает в свое удовольствие, и когда начинается речь о том, что нужно все-таки платить за что-либо и отвечать за свои действия, человек закрывается, уходит в такой домик, и как выйти из этой ситуации, абсолютно не знаю. Может вы что-то можете посоветовать и подсказать мне, буду очень благодарна. Хорошо, а подскажите, как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина, смотрите, как, что можно сделать. Первое. Я думаю, что вы в любом случае квартиру убираете, да? Я думаю, что вы готовите еду. Я думаю, что вы стираете одежду. Я думаю, что вы ходите, покупаете продукты. Я думаю, что для того, чтобы жить, нужна еще и одежда. да? Вот это все, где у него находится? У него есть определенный целой шкаф, и это мы говорим одежде. А идея – это, в принципе, да, он залазит в общий холодильник, он питается совместно. А, и, а делиться, говорим о том, что отделиться и снять себе аренду, у человека ну, такая просто паника, он говорит, а каким образом я буду выживать. И сама подумала, у меня зарплата всего а 25 тысяч. Ну, хорошо, а вы спрашиваете, что он может сделать дополнительно, чтобы у него зарплата была не 25 тысяч, а чуть больше, это раз. Во-вторых, я думаю, что не, не он один получает такую зарплату и вынужден снимать квартиру. Ты, ты совершенно верно, я задавала ему эти вопросы, приводила та же примеры его друзей. Но ну, Ему легче так. И как перешагнуть, и, и как... Ну вот, что мне, какое действие сделать, чтобы его встряхнуть, я не могу найти. Ну, смотрите, то, что я уже назвал, вот эти вот области, в которых вы э, должны отказ, отказать его в помощи, при условии, если он не будет выполнять э, ответственность. Ну, то есть, как говорится, такая, такой некий шантаж, да, вам придется применить. Но чтобы не превращаться вот ну, этого, ну, в диктатора, ну, все-таки вы же мама, да, очень важно понять, что такое ответственность. Если вы будете воспринимать ответственность как некую форму наказания, что если ты не выполнил, то ты должен чего-то лишиться. Вот это вопрос лишения. Лишения. Ага. лишить мне его очень трудно. Нет, у него есть папа, в котором мы его разводим, и он помогает. Смотрите, первое, что вы говорите, нет, лишать я тебе чего-то не буду. Скажите, если если что-то не выполнишь, что ты будешь делать дополнительно? Должно быть доп. действие. Вот этот вот вопрос очень важный. Вам нужно обсудить с ним. Скажи, дорогой, как мы распределим нашу с тобой жизнь? Это раз. Во-вторых, я слышал, что вы в разводе с супругом, да? Да. А и он с вами не живет? Нет. Так, отлично. А у вас мужчина на горизонте существует? Алло, Марина? Да. Алло, ну, вы мне слышите? Да, да, да, слышу. Но ну, я не, не услышал ответа. Если он существует, то да. он очень... Очень важно начать сосредотачиваться на нем, да, и буквально вот, скажите, я тебе больше не принадлежу, я для тебя все, что могла, как мама, сделала, ты уже, ты уже достаточно большой, пожалуйста, начни самостоятельную жизнь. Если ты хочешь, чтобы я тебе помогала, давай договоримся, как поэтапно мы можем это сделать. Если ты, допустим, не убираешься, что ты делаешь тогда взамен? Тут вот ответственность должна быть прописана. Вот. Как это... Ну, очень важно, понимаете, не только знать, как это сделать, но и определенная интонация. Это вот как бы по телефону я вам, конечно, не совсем успею рассказать. Вот. У нас, к сожалению, вышло время. Ну, предлагаю вам прийти на консультацию или там, написать мне в личную почту. Я попробую вам ответить это более подробно на, на данный ваш вопрос. Хорошо. Спасибо, Спасибо вам за звонок, Марина. Спасибо вам за ответ. Всего да. Ну, а телезрителям я напоминаю, что смотрели вы программу 2595920. С вами был ваш любимый психолог, Обсуждали Виталий Миллерс, обсуждали мы инфантильность. Если вы не успели посмотреть нашу программу или находитесь за границами Красноярского края, то вы можете посмотреть нашу программу на сервисе Пирс ТВ на своем смартфоне. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие телезрители.